А ну, похоже. Ай. Да -да. А что мне говорить? А, продолжается. Нет, это короткая. Одна минута. Леонардо Йонович невесомости Восьмой месяц Леонид Леонардо Йонович Находится в космическом пространстве Здесь очень мало кислорода Поэтому я пользуюсь пластером Блин, опять Wi-Fi закончился Ну ладно, включу на планету Земля несу э, метеоритное золото. Золото здесь больше, чем биткоинов на 9-8 месяц Леонардо Ионович находится в космическом пространстве. Здесь очень слабо на Марсе работает Wi-Fi. Но я привезу несколько килограмм золота и Платили. На Марсе очень много золота и платина, причем маркировка америкосов. Арнодиаппель.